и снова всем привет с вами канал мастер про и сегодня у нас опять бытовуха это как заточить ножи на мясорубке я думаю очень много народу которые хоть раз сталкивались с тем что нужно поточить нож не знаю там говорили вот там надо на фрезерном станке шлифовать там вот не знаю короче фрезернуть и так далее или просто купить новый нож блин только сколько я видал действительно как можно наточить ножи от мясорубки простым простой шкуркой Как это сделать а именно что у нас здесь есть? Я выточил, выточил, вырезал, вырезал вот такие вещички и наклеил на нее самоклеящийся двухсторонний скотч. Взял два вида. Один наклеил уже сюда, сразу сюда на мясорубку. То есть, вот таким вот образом. По форме вытащил, приклеил сразу же сюда. И попробуем шлифануть. То есть, по факту, по всему, должно быть таким образом, что она под своим ходом должна, так как вот эта площадь достаточно ровная, гладкая, нам достаточно просто шлифануть, чтобы она плоскостью делала. Я возьму э, в, в два захода. Сначала грубой тирану, а затем... Наклею более мелкую фракцию, вот такую. То есть, вот она всегда видно. Наклею вот такую, более мелкую, и посмотрю, как она шлифонется. Поэтому сейчас проверим лайфхак, как ножи от мясорубки заточить. Получится Получится ли данная вещь или не получится. Четко то знает. В ТикТоке у Влади всех получалось. Я думаю, у меня должно получиться. Да. Мой девиз. Know... Думай о бюджете. Ну, выточить, вырезать их не довольно-таки несложно. Считай по кругу вот этим. А внутри он такими маникюрными. Бабахнул. Пробойников нету, но и так сойдет. Ну что, попробуем. Сейчас установлю и проверим. Так, Погружаем все это добро. Так, Кружок. Вот так. До фиксации. Сильно тянуть не будем, так как она может не прокрутиться. И проверим. Быстро не будем Потихонечку Мало ли что Вдруг не пойдет Так как металл на вот этих ножах Достаточно мягкий Как мы видим Ау! Как мы видим Ножи В принципе легко точатся Легко шлифуются Проверим их на плоскости плоскость так себе но это пока первый грубый заход Так на свет плохо видно так себе по краям видно еще торчит не еще нет Так, обратно устанавливаем, это сдуем, главное чтобы он не сгорел. Так, долго не будем мотор насиловать, все-таки под нагрузка работает. Так, ну еще тут какашек не собиралась. Самое главное не допустить, чтобы лезвие нагрелось. Если она нагреется, будет хреново. Ну, видно точится, но насколько это ровно? фокус плохо работает вот края еще вижу края тут закругленные не понимаю в упор для чего это так ну еще чуть-чуть сейчас почистим сейчас посмотрим плоскость как она вообще смотрится ну вроде бы ничего как-то ну еще чуть-чуть шлифону и переходим на тонкую шкурку так. сейчас это дерьмо почистим так отдел все назад и включаем не будем, потроха сыпется, металл стирается. Так, ну, о, нагрелась. Блин, шлифанулась вроде неплохо. Вот края вот не пойму почему так сделано, подпилены. Вот это я не понимаю. Сейчас переставим на более мелкую и посмотрим дальше что там нужно будет получится не получится и проверим так установил я более мелкую крупную снял вот, маленькая Но она уже тоже вся сточилась поэтому тут уже более мелкой посмотрим как вообще это добро все пойдет mm -hmm. Сейчас, наверное, нагрелась До усера. Нормально наснимала Ну, гладенько вроде бы Вроде бы гладенько Сейчас пыль сду и посмотрим ну что сказать, единственный нюанс на площадке вот я двухсторонний скотч отодрал, и остается вот такая пленка. Сейчас попробую ацетоном стереть. Ацетончик взял и попробуем потереть. Если не получится, будем скоблить. И вердикт. Метод оказался не до конца надежный. Почему? Показываю. Посмотрим наглядно на данный аппарат. Площадка здесь изначально ровная. Смотрим. Как мы видим, площадь не идеально ровная То есть она не будет Ровно скользить по поверхности Проверим эту сторону То есть она гуляет Рассмотрим, почему это произошло. Если мы наглядно посмотрим на вот эту площадку, так как это не фрезерный станок, мы видим, что площадка посадочная для вот этого для этого ножа недостаточно ровная. То есть она сама по себе таким вот образом будет все время гулять и здесь и здесь это говорит о том что постоянно вот тут она пока крутится она все время колебается и меняет позицию то есть она стачивает неровно так что лайфхак не работает прежде чем вот это всем добром заниматься Нужно на проточку отдать якорь, чтобы вот эту площадку под нож сделали идеально ровным. По-другому этот аппарат работать идеально не будет. Площадка должна быть идеально ровная. И даже если вы идеально суперский нож поставите, он первое время может и будет точить ровно, но тоже под сомнением. То есть он скочится очень быстро, потому что сама площадка, посадка до якоря, она сама по себе неровная. Вот так вот. Так что лайфхаки, не все работают, поэтому все проверяйте и нет смысла переплачивать за новый нож, если в принципе у вас мясорубка полное говно. Вы все говно! Кому информация была полезной, поставь класс, подпишись на канал, также оставляй комментарии, делись этим видео с друзьями. Также подписывайся на мой канал на Яндекс.Дзен, мой Инстаграм, Телеграм. Все ссылки будут в описании. Всем спасибо за просмотр и всем пока.